Так, ребят, я хочу знать, чего вам рассказать, что можно на самом деле зарабатывать абсолютно в любых условиях. Вот мы сегодня снимали для вас обучающий контент, очень много всего сняли полезного, поэтому обязательно подписывайтесь на канал в YouTube. Но в этот момент симлабы и торговые сигналы работают. Я просто сейчас хочу вам продемонстрировать, показать. Смотрите. У меня... Как вы многие уже знаете из наших вебинаров, да, есть два торговых счета, один на более агрессивных настройках, CMLAB, а другой на более консервативных. Вот если взять на более агрессивных, там сейчас уже за последний месяц зафиксировано 4800 долларов, это прям очень... Очень круто. Вот вы видите вот мой торговый счет на одном из э, брокеров. Вот. Ну и вот сейчас вот действующие сделки, которые небольшая просадка от счетов 51. Это просадка действительно небольшая. И есть э, более консервативный э, счет э, на, дру, на другом брокере. Вот он. Вот он. Здесь вообще действующая просадка положительная. И это прям очень приятно. Настройки максимально консервативные. Вот за сегодня он, пока мы снимали видео, закрыл 85 долларов. Конечно, это немного, но на самом деле за неделю получилось вот 855. При этом, э, что я делал? Я не делал вообще ничего. Пальцем а палец не ударил, понимаете? Весь у мне зарабатывает деньги. И она зарабатывала мне деньги как в тот момент, когда я находился на сборах. Вы знаете, что я прошел Ironman 73 в Турции. И в тот момент я даже не пользовался торговыми сигналами. Ну, в отдельных случаях, потому что я полдня реально находился на сборах, на тренировках. 5 часов в совокупности в сутки были тренировки. И физически ты едешь на велосипеде, то есть торговый сигнал не выставить. Вот, и даже телефон в этот момент не брал. А лап на удаленных серверах работает просто исключительно круто. Поэтому э, в, тот в том моменте, когда вы вообще, вообще совсем заняты и не можете абсолютно э, ну, воздействовать на торговлю, даже сигналы выставлять, то CM Lab это просто идеальное решение для тех, кто максимально занятой, кто в бизнесе. Да и просто, конечно, ты... Тебе делать ничего не нужно. Ты выбираешь э, портфель, ты выбираешь настройки консервативные, агрессивные. У нас э, есть клиенты, которые открывают несколько счетов, вот как я. Один счет на максимально консервативных настройках, э, другой на агрессивных. И получается разные портфели. Все немножко по-разному работают. но доходность все равно потрясающая. Семь лап продает там, 10 плюс процентов в месяц, и это прям не может не радовать. Вот как-то так.